Всем привет! С вами снова интернет-магазин «Водолей» и сегодня мы поговорим о дренажном или насосе «Педролла». Эти насосы поставляются и производятся в Италии. Там находится завод полного цикла, который осуществляет производство данных насосов. Это по классу насосы, примерно сродни компании, производимой «Грунтфос» или «Вилла». Очень качественные материалы, ни на чем не экономят собственные разработки гидравлической части, то есть рабочие колеса специально разработаны для перекачивания максимально крупных частиц. В данном насосе BCM1550 от компании Pedrola использовано двойное рабочее колесо. Оно очень высокое, то есть примерно где-то 5-6 сантиметров. Состоит из двух частей и он способен перекачивать фекальные стоки без использования измельчителя, а произведя перекачивание и измельчение самым, самой, самой крыльчаткой. Этот насос имеет мощность 1800 Вт, при этом максимальный напор и максимальная производительность заложенного в названии насоса 15 метров и 50 метров кубических в час. Это очень хорошие характеристики для такого класса потребления электричества. На 2 метра высоты этот насос способен подавать 750 литров в минуту и при 14 метрах максимальных он может перекачивать порядка 50 литров в минуту. То есть максимальный 15 метров, при 14 метрах 3 куба в час. Этот насос широко применяется в малой промышленности, в коммунальном хозяйстве, на высокоответственных объектах. По стоимости этот насос составляет порядка 450-500 долларов. Не дешевый вариант, но исполнение самого насоса очень качественное. Материалы только чугун и нержавеющая сталь высшего класса. Все пластик, резина, втулки, все сделано очень добротно, приятно держать в рубке. Ощущения классные. Как говорится, если бы можно было влюбиться в насос, то это можно сделать, влюбиться в насос Педрова. Вот. Все очень продумано. Крепление поплавка, шарниры, опускание, выходы, прикрепление насоса к полу. Все сделано просто шикарно. Плюс открывающаяся нижняя часть для очистки рабочего колеса от возможных загрязнений и заклинивания. Встроенная термозащита в насос позволяет смело опускать его и ставить на ответственные объекты. Так что, если у вас есть возможность приобрести добротно-качественный насос с отличными характеристиками, обратите внимание на компанию Педрола, в частности, насос BCM 1550. На этом насосе есть кабель 10 метров и контроль уровня жидкости, это лягушка. То есть, она регулируется в длину креплении и мы можем изменять длину поплавка и, соответственно, удлинять и увеличивать и уменьшать высоту включения и выключения насоса. Сейчас рассмотрим этот насос подробно. Вот это у нас представлена ручка. Литой материал, шлифованный, полированный. Удобно браться и поднимать, и так как и через проушины крепить тросик или канат для подвешивания насоса. Это поплавок выполнен в круглом диаметре сечении, там находится шарик, позволяет включать выключать насос. Сейчас рабочая часть. Мы видим насос снизу. Там нам открывается само рабочее колесо. внимательно можно его рассмотреть. Видим какие длинные лопасти у рабочего колеса. За счет чего и большие проходы он способен прокачивать, в действительности способен прокачивать, частицы диаметром до 40 мм. Все, основные части выполнены из чугуна и нержавеющей стали. Выход в насосе. 2 дюйма, внутренняя резьба. Можно подключить или штуцер или муфты под трубу или под шланг, как вам нравится. Вот такой насос, вот такой насос Pedrollo B.C.M 1550 производства компании Pedrollo Италия. С вами был интернет магазин Водолей. Всего доброго, до свидания.